Под ваши горные аплодисменты Мария Корчагина со своей темой «Личный помощник – это роскошь или необходимость?» Добрый день, меня зовут Маша, и я сегодня хочу с вами поговорить о работе. Поднимите, пожалуйста, сейчас руки те, кто любит свою работу. О, вообще классно! Практически все любят свою работу, это вообще очень здорово, вы достойны уважения. Но по статистике 53% россиян не любят свою работу, ходят туда с большим нежеланием. Почему такое происходит? Да просто потому, что они еще не нашли свое призвание. Да, вы, видимо, уже все нашли свое призвание, и вы теперь обожаете свою работу. Я до недавнего времени тоже относилась себя к этим 53%. Я не любила свою работу, ходила с нежеланием. Но сейчас я с большой уверенностью говорю, что я люблю свою работу. Сейчас я работаю личным помощником, личным помощником онлайн. То есть я сижу дома за компьютером и выполняю различную работу. При этом я получаю большое удовольствие и приношу пользу своему руководителям. Кто такой вообще личный помощник? Если, когда спрашиваешь людей, да, провести опрос, то большинство, я уверенно скажут, «Это секретарь, да? Вроде что-то секретаря». Но я вам скажу, что личный помощник – это гораздо больше, чем секретарь. Это правая рука руководителя, это его советник, а в дальнейшем он может даже стать партнером. Почему нет? Задачи, которые выполняет личный помощник, я выделила их две. самые, ну Их очень-очень много задач, да, в течение дня их может быть до десятка. Но основные две задачи, которые я выделила – это мы освобождаем время своему руководителю. Как это происходит? У каждого из вас, если вы являетесь руководителями, кстати, поднимите руки, кто является руководителем. Да, вот. Теперь вы практически визал меня поймем, да, что у каждого из вас много-много разных задач, мелких задач, которые может выполнить, в принципе, каждый, да? Например, сделать презентацию, отправить письмо, позвонить какому-то там клиенту, что-то обсудить или спросить какой-то вопрос. Это, в принципе, и делает личный помощник. Вот такие вот мелкие дела он выполняет в дальнейшем, когда уже доверие между руководителем и личным помощником больше. То есть он может доверять уже какие-то более крупные дела. Ну а поначалу вот такие вот мелкие задачи, которые освобождают очень-очень много времени на самом деле. Ну и вторая задача – личный помощник приносит прибыль. Да, поначалу, может быть, он только освобождает время, но дальше, через несколько месяцев, он, когда уже разобрался в бизнесе своего руководителя, он начинает и сам подкидывать какие-то идеи, тем самым приносит прибыль. То есть зарабатывать себе на зарплату, можно сказать. Итак, да? Качество личного помощника. Ну, как любой сотрудник, да, должны быть личные качества. И первое качество – это быть, должна быть заинтересованность. То есть личный помощник должен быть заинтересован в работе своего э, руководителя. Вот если бы я взяла себе руководителя, нашла бы руководителя, который занимается автомобилем. Я совершенно не разбираюсь в автомобилях, не знаю, как они там устроены, мне было бы неинтересно, мне было бы скучно. Соответственно, наши бы дороги разошлись. Поэтому очень важно выбрать себе руководителя в той теме, в которой, которая интересна самому личному помощнику. Самодисциплина. Вот работа онлайн, да, она требует самодисциплины. Очень много соблазнов, да. На улице хорошая погода. Идет любимый сериал. И все вот это надо забыть на время, да, сесть за компьютер, садиться за компьютер и работать. Дальше, гибкость. Но задачи бывают разные, и они могут быть даны в один день. Например, сделать презентацию и найти билет на самолет. Две разных задачи, да, и между ними нужно быстро переключиться, выполнить и ту, и другую задачу, и здесь требуется гибкость. Ну и самое главное, это всегда оставаться человеком. В любой ситуации. Ситуации могут быть разные, могут уже, могут... Настроение может быть у руководителя плохое, да, он там может сорваться, еще что-нибудь, там, сам можешь накосячить. Я тоже бывает, косячу, там, возьму мне тот пост выложу, или не ту картинку, или что-то не то сделаю. Но быстренько-быстренько пытаюсь все исправить без всяких пререканий. То есть, если бы я вдруг начала спорить, то мне бы сказали: иди-ка ты куда подальше. Мне такой сотрудник не нужен. Плюсы, плюсы работы их очень много. Это постоянное развитие. Как я уже сказала, личный помощник выбирает себе то направление, в котором ему интересно развиваться, и он развивается вместе со своим руководителем. Свобода передвижения. Села в поезд, поехала куда угодно, или на самолет, да, перелетела в другую страну, в другой город, спокойно передвигаюсь, и при этом я работаю. Главное, чтобы со мной был компьютер, там, смартфон, и доступ к интернету. Все. все, что мне нужно. Я могу работать хоть где. Хороший зарплат или дополнительный заработок? Не обязательно сразу увольняться. Если вы боитесь, что у вас не получится что-то, вы можете оставаться на своей прежней работе и подрабатывать личным помощником. После того, как вы поняли, что все, это ваше личный помощник, вам нравится работать личным помощником, то вы можете отказаться от своей старой работы и переходить полностью на эту работу. Ну, еще к плюсам я бы хотела добавить то, что, вот скажите, кто из вас любит мороз? Нету таких, да, которые любят 40-градусный мороз? Я тоже ужасно не люблю мерзнуть, поэтому здесь очень большой плюс, да? Я вышла на улицу, а я выглянула в окно утром, а там минус 40. Мне не нужно не заводить машину, не вызывать такси, не бежать на остановку мерзнуть. Я села за компьютером, сижу, работаю. Это же хорошо, да? При этом я получаю деньги, сижу, работаю. Ну и еще то, что люди с ограниченными возможностями тоже могут приобрести такую замечательную профессию себе. Про совершенно не важно, как вы выглядите и какое у вас здоровье. Минусов гораздо меньше. Это быть всегда на связи, то есть чтобы телефон всегда был заряжен, в любой момент отвечать, даже если ночью вам звонят, нужно ответить, это может быть какая-то важная задача, да, и э, подстраиваться под график руководителя. Мне повезло, я работаю с руководителем в одном городе. Но бывает такое, что руководитель совершенно в другом городе, в другой стране, разные часовые пояса, соответственно, тут уже нужно подстраиваться, да, либо вставать раньше, либо ложиться позже. Вот э, Тут могут возникнуть сложности поначалу. Чтобы стать личным помощником, я закончила определенные курсы и получила вот такой сертификат. А в мире онлайн этот сертификат очень ценится, эти, э, эти курсы очень ценятся. И его, в принципе, достаточно. Когда вы устраиваетесь на работу, что с вас требуют? Покажите трудовую книжку свою, да? А покажите свои дипломы. Когда вы устраиваетесь на работу онлайн, с вас этого ничего не спросят. Вы предоставляете резюме и предоставляете вот такой сертификат, и этого достаточно. Курс называется «Личный помощник». Ведет его Ирина Титовец. Всего лишь за 30 дней вы становитесь универсальным личным помощником и можете спокойно себе искать работодателя. Старт уже завтра. Если кому-то интересно, вы можете подойти ко мне. Я вам все подробно расскажу и направлю вас на эти курсы. Подскажу плюс, от меня будет небольшая скидочка на этот курс. Сейчас я готова выслушать ваши вопросы. Мой, ли... мой работодатель – Азамат Каримов. Сейчас, да. Вот. Ну, вообще, я могу быть личным помощником где угодно. То есть я могу себе найти работодателя в Москве и работать здесь спокойно. довольно таки востребованная. то есть люди, которые уже имели каких-то себе помощников, или у которых очень много-много-много различных задач, и они не знают, как с этим совсем справиться, они очень часто таких помощников нанимают себе. Довольно востребованная. Даже вот сейчас я когда прошла курс, у нас есть там чат вакансий, и я каждый день бросаю, что требуется личный помощник, требуется личный помощник каждый день по две-три вакансии. Это только вот, которые нам предоставляют. А если еще поискать в интернете, то еще можно найти их. Ну, здесь вообще задачи и навыки вырабатываются, ну, подстраиваются под каждого работодателя. То есть, ну, работодатель определяет, да, вот ты должен вот это, вот это, вот это делать в основном это может ну основные обязательно уметь работать с почтой да обязательно уметь работать с соцсетями если у работодателя есть свои соцсети да там ну сейчас они у всех есть да? чтобы раскрутиться обязательно работать с соцсетями писать какие-то простенькие тексты да там ну и не обязательно там он должен быть супер специалистом во всех областях он должен уметь работать с фрилансерами да, то есть должен уметь создавать техническое задание, например, я создаю тех задания для дизайнера. Вот нужно то-то, то-то, то-то, и дизайнеру отправляю. Ой. Так что здесь оно, основные навыки уже там формируются в ходе работы. Сидела, перепечатывала я рукописные анкеты в таблицу Excel, которые заняли у меня заняли около шести часов, то есть это такая трудоемкая работа, я бы не сказала, конечно, что она такая необычная, но все-таки… Вообще я бы сказала вам, знаете, как, что у личного помощника всегда разные задачи. Вот нету двух одинаковых задач, что я сегодня делаю и завтра то же самое, нету такого, и всегда интересно. Просыпаешься и думаешь, какое же сегодня задание это будет? Да, уже просто интересно. <свят> да, почему нет? Поначалу лучше, конечно, взять себе одного, а потом, когда ты уже поймешь, что здесь тебе очень легко и просто, и ты справляешься быстро со всеми задачами, то можешь себе найти второго работодателя, да? Можешь найти третьего, если ты, тебя хватает на всех трех. <свят> Пожалуйста, здесь нет ограничений. Свел от твоих возможностей. Да, самое главное, не перепутать, да если отправить тому работодателю. Еще вопросы? Уровень зарплаты? Uh, ну, по зарплате это... Uh, зарплата, в принципе, постоянно растет. Uh, но здесь нет пределов, я бы даже сказала. Вообще в онлайне нет пределов зарплаты. От 15 тысяч ей до 500-600 тысяч, то есть то, что даже нам может не сниться <свят> в оффлайне, да, в онлайне мы можем найти себе высокооплачиваемую работу. Если вы уже суперспециалист, вы уже становитесь чуть ли там не партнером, да, то вы можете зарабатывать и 500 тысяч, почему нет? Еще есть вопросы? Ну и в заключение хочется сказать, что работа личного помощника сейчас на самом деле очень востребована в мире онлайне, и это очень интересная работа. А вам, как руководителям, я скажу, что есть такая поговорка «Время не, купи…» «Время не купишь», да? Время можно купить, приобретя себе личного помощника. Спасибо за внимание. Отлично, спасибо тебе, Ваш.